Да мы ничего, мы уже готовились к смерти, просто мы в бункере сидели все время. Сюда два человека, бегу, четыре, четыре. Давай сюда людей. Я надеюсь, меня вылечит. И все будет нормально. Устали от войны, устали хоронить своих товарищей. 36 водителя. Нет. Завод уничтожил проведем. Марспехом тоже был. Давайте точно. С другой стороны, показывай. Ну, все-таки все ж люди. Но некоторые пейзажи mm -hmm. радуют. Этот очень. Я у меня.